Здарова, народ! С вами я, с Леха, и сегодня расскажу, как сделать арку между кухней и гостиной. Точнее, как ее сделал, как ее организовал. Будет весело, погнали! И резонный вопрос, Алексей, а где же ролик про кухню? Ролик про кухню точно будет, но через 2-3 серии, то есть плюс немножко потерпеть. Потому что цены на строительный материал растут намного быстрее, чем моя зарплат за последние 10 лет. То есть за последний месяц цены выросли так, что что-то как-то не очень обстоят дела. Не знаю, как будет дальнейшая стройка, возможно некоторое я могу пропасть. Пока, то есть скребу материал, который уже отснятый, который можно показать. Итак, сегодня расскажу про арку, арку заранее мы спланировали еще при постройке первого этажа, поэтому проход заранее бы немножко пошире. Проект мы были в интернете, то есть были картинки, были какие-то эскизы, красивые, белые, синие, то есть что-то нарисовали, прорисовывали. Изначально проект выглядел так, но в конце боковая левая стенка будет прямой. Сделать ее, естественно, буду из профиля, то есть из гипсокартона. Изначально хотели залить бетоном, то есть зармировать, залить из бетона и было бы классно, монолитно и четко. Но такой уровень каменчика у меня еще пока не достигнут, то есть заблокирован. Когда смогу, то смогу. А пока буду делать только из гипсокартона, там как бы все просто, лишь был металл и сам гипсокартон. Ну, перед монтажом профиля, естественно, я изначально просверлил, чтобы было проще. На перфораторе стояло строго сверление, то есть газобетон я не долбил, просто сверлил, опускал туда дюпель и шуруповертом закручивал. А левая часть, там где планировалась только ровная стеночка, там немножко пришлось попотеть. Там взял сам маленький узкий профиль именно для потолка, сделал небольшое отверстие, то есть треугольники, именно под сверло потому что профиль нужно было крепить боком. Сточил болгаркой лишние края, которые выбирают, и в боковом положении его сверлил, то есть крепил. Если крепить его без сверления, то есть без этих уголков, получается, что перфоратором я газоблок наискось под углом 45 градусов, то есть проходил насквозь, и он отламывался. Поэтому пришлось немножко подпортить профиль, либо он прямо, то есть крепко закрепился. Как видите, съемка ведется очень старая, еще на старую камеру. Почему? Потому что арка это была не первоочередная задача, то есть она сделалась постепенно, потихоньку, в перекурах, с перерывами, то есть когда был материал или какие-то обрезки, то есть я их пошел и вбухил в ад. Железа стало довольно-таки много, около 10, по-моему, или 9 палок железа 4-метровых разного профиля, то есть это довольно-таки много. На момент, когда я его покупал, это было где-то 3000 рублей. Часто почти уже, по-моему, то ли 5, то ли 7. Сейчас цены выросли. Плюс саморезы и гипсокартон. То есть такой роскоши не обладал. Изначально просто собрал каркас. То есть металлический каркас из профиля. С одной стороны 40-й, вверху тоже 40-й стартовый. А сбоку, где нужно было только лишь выровнять слегка. То есть никаких элементов декоративных не будет. Там просто маленький 27-й, ну, то есть потолочный маленький профиль. Полностью вся арка собрана из влагостойкого гипсокартона 12,5 мм. Самое сложное было это вырезать правильное арочное отверстие. То есть поначалу я закрепил заранее вырезанный лист гипсокартона к стене, то есть к профилю. Ну а потом пришлось уже думать продумывать, как сделать идеальный полукруг как сделать ровное отверстие. Ничего лучше не придумал, кроме как взял кусок профиля, на него на изолент намотал карандаш и в заднюю часть профиля насквозь проселил саморез и этот саморез гипсокартона, То есть по типу несъемного циркуля. Нарисовал, померил прохожу ли я, чтобы был запас где-то 15 см над моей головой. Так я в семье самый высокий, то есть удается буду, если только я. Поэтому делал ровно под себя, чтобы было комфортно пройти размахивая руками, то есть и с поднятой головой. То есть не стащить, не зашибить То есть чтобы идеально все проходило В верхней точке можно было спокойно пройти На будущее скажу, что Недавно заносили холодильник Холодильник прям ровень, то есть не опуская Ровно прошел Холодильник был высотой 2.10 или 2.20, не помню То есть он спокойно пролетел со свистом Поэтому арка сделана удачно Ничего ошибать там не буду Да, тут еще важный момент есть Где эту арку сделать Эта арка сделана получается вход в замкнутую комнату, то есть на кухню такой модели вид арки был выбран не случайно потому что кухня, то есть тупиковая комната зашел, поел, вышел максимум с чем ты можешь выйти с кухни это с батоном колбасы, либо с подносиком все с чайком то есть ну максимум еще с кастрюлей или с пирогом а вот если бы арку такое сделал в коридоре где проходная зона, где носил диваны, кресла, строматериалы, от арки даже бы ничего не осталось поэтому тут тоже нужно выбирать для чего она нужна и какую характеристику, то есть какую предназначение сама арка будет нести. У нас это просто такой легкий декоративный элемент, не сильно затратный, сделан из того, что было. Одна половинка готова, теперь ее нужно как-то закрепить, прицепить к металлу. Нарезал профиль как гармошку и уже сам профиль закреплял гипсокартоном. Процесс может показаться легким, но на самом деле он сложный. Из-за того, что отрезанные элементы, которые уже прокусил, получается, ножницы по металлу, они при закручении с отгинались. Поэтому я использовал молоток, чтобы как-то с обратной стороны давить. Пальцы использовать не вариант, потому что в пальце могут быть дырочки. одну сторону сделал теперь осталось самое сложное это сделать идеально зеркальным вторую сторону тут были проблемы поначалу пытался сделать также по циркулю то есть резал снимал не получилось потом также ложил уже вырезанную сторону то есть по ней пробовал начертить не получалось то есть было отклонение Ничего лучше не придумал, кроме как насыпить на стенку этот же кусок гипсокартона и по нему, то есть с другой стороны отрезать то, что получилось. Вариант хороший, вариант был идеальный, идеально зеркальный, но... Ну а косяк, который потом стул, был уже видно потом. Из-за того, что я сразу вырезал готовый элемент, его было проще по уровню подбить под уже готовый элемент, но та часть, которая находится слева, она была тоненькая, то есть где-то 2-2,5 сантиметра и она отвалилась у меня то есть та часть которая находится первая она крепилась целиком лист и потом уже по нему отрезался а ту часть которую я делал потом она уже была обрезанная и она была такая прям жиденькая то есть приходилось прямо таки выкручиваться чтобы она не треснула ну и потом осталось закрепить также еще одну змеюку и все будет нормально Потом арка была больше месяцев простой, то есть никто к ней не возвращался, не было времени Занимался -то другими вещами, уже камера-то сменилась, разбилась, то есть новую потом себе взял Ну и потом осталось только вырезать эти полочки, вырезала лобзиком Только в этот раз использовал строительный молоток Получается работал лобзиком, а жена с помощью строительного пылесоса перехватывала пыль Кто-то снял ролик про как я делал потолок на втором этаже у себя в спальне какой там был пылищий туман, то есть можете себе представить поэтому пылесос мое все. а так вроде получалось и аккуратно и без пыли можно и руками, но лобзиком как-то аккуратней Где там ваша балда? Ой, я думаю, что вы Давай, включай этот пылесос. Что вы а мой под вашим... Включай пылесос! Да! <св> Давай! <св> Можно было вот также помочь перейти все специально жовкой по гипсокартону, но лобзиком аккуратней, а с помощью пылесоса еще и без пыли. Потихоньку арка прибытала вид. Поковырявшись немножко в своем строительном мусоре, нашел несколько еще элементов, которые можно было использовать, а именно гипсокартон. Кусочков было в избытке, поэтому хватило все с лихвой. Больше я переживал, чтобы не хватит металла. Но металла тоже хватило, поэтому вход шел весь кишниш, даже не родной. Самое сложное было, это как-то зафиксировать эти полки, чтобы они как-то держались, чтобы на них потом в будущем можно было закрепить как гипсокартон, так и что-то поставить. Просто прикрепить кусок гипсокартона можно и на пену, но надо чтобы основательно содержалось, поэтому приходилось делать распоры, поперечины. Очень сложно было поначалу думать, как разместить планку профиля, то есть куда в будущем гипсокартон так, чтобы гипсокартон можно было закрутить со всех четырех или трех сторон. Это было сложно, так и не гипсокартончик. И это пришлось задумывать уже в процессе работы. Поначалу я думал, что арка будет сквозной, то есть полки будут сквозные насквозь, что можно было прямо через гостиную видеть, все эти полки, что находятся на кухне. Но потом переиграли, решили, что они будут с подсветкой, они будут дамкнуты. В итоге все кончилось на том, что полки будут полностью зашиты, кроме одной стороны, которая будет в гостиной. Все остальное, то есть, зашивалось, спиливалось и наглухо зашивалось кипсокартоном. То есть там будет подсветка, ни сквозная, ни боковая, то есть полностью глухая. Но хозяин Барин, мое дело как-то собрать, додумать, как это все будет выглядеть. Поэтому додумывалось все прямо на ходу. Сначала собирал те стенки, которые будут точно 100% глухие, которые обшиваются только с одной стороны. Это была боковая стенка с выходом на кухню и боковая глухая стенка, которая ходит на гипсокартонах. А вот самое сложное было, это сделать стенку, которая зашивается как снутри, так и снаружи, и при этом оно еще как арка идет боком. Тут было сложно, тут приходилось ставить профиль сразу друг на друга в две стороны и получается друг на дружку и металла ушло то есть четыре планки вот на этих э, то есть в квадратном метре поначалу планировалось как сделать просто одну рейку ее обшить с трех сторон но у меня четыре стороны, поэтому пришлось сначала рейку зашить и потом к этой рейке еще одну рейку еще раз прилепить да, то есть очень много ушло лишних трат благо все это было ну не на халяву, но то есть отдали мне этот э, профиль, и я не тратила в магазине. Так бы арка была золотой у меня. А так буквально я чисто потратился только на саморезы. Если будете сами строить, кому интересно, то есть такие вот арки, какие-то полки, у вас очень много уйдет железа. Поэтому изначально лучше как-то изучить, представить, то есть как-то вот э, не то чтобы подсмотреть, потому что это ну, мало где показывается, а то есть как-то доработать сначала на листочке а потом уже собирать мне пришлось очень много тратить железа вот вы сейчас видите как делаются полки да вот на этот полукруг ходил ровно метр то есть какая-то маленькая полочка 30 на 28, а метр с металла забирала плюс два кусочка гипсокартона с двух сторон но зато благодаря такому количеству металла она получилась прочная то есть на ней можно прям в прямом смысле вставать, сидеть мне приходилось в зале по штукатуре такого потолка когда были ремонтные работы я прям по ней лазил и она меня выдержала но она тогда еще была не проспаклевана, то есть вот по такой этой лазил, то есть нормально, она прочная Но меня жаба душит сколько металла. Если бы я покупал, я бы, наверное, не знаю, я бы, наверное, выл. А так просто был халявный, ну, относительно халявный, то есть я его достал с трудом. Поэтому довольно-таки дорогая роскошь. Для меня, в принципе, все дорого то, что больше тысячи рублей, поэтому об этом не будем рассказывать. Внутри полок, поняли, уже лежат провода. Также использую VG, то есть в будущем с нижней части полки будет подсветка, ну а эти полки это будет как декорация, то есть туда поставить что нужно, это какую-то фоторамку, какую-то базочку красивую, какую-то чашечку для конфет, то есть полки лишнего не будет, главное чтобы они были. Немножко пришлось повозиться с теми элементами, которые изгибаются, То есть это проходные арочные элементы, то есть полукруг. Гипсокартон пробовал и мочить, и что только с ним делал, не гнется и все. Поэтому мне пришлось резать. Резать, потом наклеил туда а сетку малярную, все это шпаклевал. Опять же говорю, ролик старый. Сейчас я знаю, что используется стеклохол. Поэтому если вы будете делать стыки любые, неважно, какие у вас там элементы из гипсокартона, стекло холст ваше все то есть э, есть ролики много где тестировали поэтому стекло холст прям реально то есть будет все швы держать и не будет никаких трещин на будущее же буду знать но ролик снят давно поэтому строго не судительно так потихоньку что-то вырисовывалось осталось только потом убрать провода вывести выключатель на кухню собрать все это в распаечную коробку и убрать спайка будет прикреплена к газоблоку то есть не из а газоблок туда вверх и все это убрано в проводке то есть нигде провода не оголены. гофры -то тоже кончилось то есть покупать не стал поэтому все это благо хоть там нет элементов которые могут пыхнуть поэтому там все безопасно все провода убраны провода все на стяжке провода все а, лежат в таком образе точнее в таком порядке что если я буду хотеть гипсокартон Саморез ни в коем случае никак не сможет его коснуться, даже сантиметре от него пройти. Поэтому там все безопасно, я прям уверен, вот, что тут Гнул гипсокартон также колхозным способом. Ту часть, которая лицевая, оставлял целый, а обратную сторону немножко надрезал. Полоски по 2-3 сантиметра. И вот так потихоньку гнул. Да, это колхозный способ, рекомендую мочить. Потом в дальнейшем все уголки уже обкрыл малярным уголком, по пластиковым. То есть уже шли работы к подготовке к шпаклеванию Ну а по-хорошему, нужно было наклеить уголки и все это полностью, прям все закатать в стеклохол. Но когда вы молодой еще, глупый, поэтому этот который вы сейчас видите, чтобы вы знали, какое там сейчас время, это время сейчас шло, чем-то похоже между потолком на кухне и заканчивал ремонт ванны. Поэтому это было очень давно. Ну а шпаклеванием, а, малярной сеткой, то есть все швы расшивал, занимался мамка, потому что я делал остальную мелочевку, то есть у нас было разброс. So, Какие-то кадры были, что там с этой аркой, то есть как она стала белой. То есть я оставляю этот ролик, вот где мамка все это а, шпаклюет. Шпаклевали мы, получается, а, сначала базой, ну а потом сверху покрыли все фасадной шпаклевкой, потому что белый момент, где у меня кончилась. Алексей, а почему, шп... а почему шпаклевка серая, ну потому что это фасадная, фасада у меня осталось там еще три мешка, а белая уже базовая, то есть финишные у меня кончились, то есть покупаю я большими партиями, поэтому сначала маленькие все израсходуем, а потом идем за новый. то что она будет покрыта серым, ничего страшного, все это белое закатает, так возможно даже лучше, плюс-минус. Ну и потом осталось процелить отверстие, опять же были проблемки, это в третьей полке, туда шуруповерт не влезал, то есть слишком маленькая была, поэтому сначала просто воткнуть коронку, а потом воткнуть шуруповерт. Все работы, которые связаны с шпаклеванием, со шкурением, сверлением, нужно сделать до покраски, иначе вся пыль, которая будет от шпаклевания останется на краске, то есть краска была, это уже был вообще финиш, это уже было... Прямо перед монтированием светильника, то есть краска это была последнее все. Красил на два раза, красил акрилой эмалью. Супер белой краской, акрилой малью, то есть без блеска не матовой, а чисто вот просто там глянец что ли, не помню. То есть без блеска, просто чтобы была подсветка и все. Красил на два раза, прекрасно все укрылось. Ну теперь осталось только собрать и подключить светильники. Насколько все классно и здорово получилось, решайте сами. Оценнику подскажу, да, где-то от 3 до 8 тысяч на сегодняшний день у вас уйдет на эту арку, то есть металл, гипсокартон, краска, там, сетки, саморезы, ну, то есть это так. По время затратам где-то 3 рабочих дня. Если бы собирался сейчас, у меня ушло бы где-то полтора дня, то есть сейчас уже знаешь, как, чего, как подойти, как взяться, а если первый раз, готовьтесь, это будет долго. Но главное, чтобы это было качественно. С вами был самоостройщик Леха, всем счастливо, пока-пока.